Очередной ролик. Елена аркадина тут Ерша бахает. Пан, Ле... Пан Леонид привез и Ерша. Остались одни кости, да, зачем? Вкусная рыба. Как Леня ваш самочувствие после вчерашнего дня рождения? Сегодня лучше Сегодня лучше. Сегодня лучше. Да, вчера было хуже. Вчера ребят ходили в сауну, отдыхали, но не стал снимать. люди кстати, тут еще привез с этого палтуса и морского окуня, да? меня немножко нарезал там еще основной лежит а сегодня поедем ребята на теплоходе буду петь. да теплоходе, и музыка, да. и будем петь цыганку будем короче отдыхать ребята и буду снимать Да, вчера паша спасибо тебе сможешь видео отвез нас привез то мы никто ничего не помним, сюда. Вчера было очень интересно. Ну, слава богу, что я камеру не достал, так бы утопил ее по-любому. Так что, ребята. Да. Так что, ребятушки, не приключайте, скоро будет на теплоходе. Вот это мне больше рыба понравилась. Палтус и морской окунь. Ленин муронска привез, угостил. Это соленоватые такая. Ну, тоже ничего, нормальная рыба. Так что. То есть палтус, всем зачет. Вообще классная рыба, палтус мне понравилась. Как сало, ребят. Пивом прямо самое, самое то. Так что, ладно, ребята, встретимся уже на теплоходе. Приехали на озеро, тоже. Скупаться перед теплоходом. Сейчас вам покажу, ребят, как все купаются. Пан Ленец, привет, придавай всем. всем привет. <с Raphael> Отошел, все Лененьких хорошо. Народу нормально. Давай, Коль, с разбега. Спасибо. Давай. А где Пан Леонидта? А, вон на солнышке. Давай, давай. давай Косс. Много детей, ребят. <смех> <смех> Народу очень много, ребят. Да? Так, сейчас в общем покупаемся и О, сейчас в общем покупаемся и поедем на теплоходы, ребят. А вы не переключайтесь, да? Как ваше самочувствие? Все хорошо? Восстановился? Да, потихонечку. Есть, есть общественное место. Ребятушки, ну что, мы приехали уже в Кимры, в Дубну, смотрите, какой вид, ребята, открывается. Сейчас ждем теплоход, через часик мы подъедем, пока сейчас, смотрите, какая красота. Так, сейчас ребятушки сели, Тут небольшое кафешка такое, кричал, смотрите, какая красота, ребята, О -о -о -о. вообще шик. Ра, конечно давит но ничего легко спасает пивко спасает. ждем короче теплоход все предвкушения все заряжены тебе нравится тут все ладно ребят не переключаемся ребят смотрите сколько уже народу так что сейчас будем скоро загружаться Сейчас мы Бан с пан Бан Леонидом Бан пока Бан пивка выпьем. Пан Леонид тут работает. Да, немножко. Денежку, денежку зарабатывает. денежку Так что, ребята, не переключайтесь. Все будет интересно дальше впереди. Так, ребяшки, заходим. А то останешься. Народ много. Мы много, да, вот так вот. все толчатимся? все. Mm. Столик-столик снимаем. Столик. Он уже поперлит занимательно. На Можно на Так что, ребятушки, все. Садимся. на задний пол. А наверх, да? Там место есть, можно было. Там все Там наверх еще одна лестница. Есть. Идите там, пожалуйста. Так, ничего, ну ребятушки, поднимаемся наверх. Чуть не заблудился. Давай, давай, привет. Ну, какие запахи! Люди проходят. отдыхаю? Ну все, вроде уселись, все хорошо. Пойдем. Скоро. Пойдем, а, на это, это. На кораблях это же ходят, да? Ходят. Да. Скоро пойдем. Походим. Мы немножко собираются. Народу много. Так что, ребята, не переключаемся. Отправляемся. Что 4 минуты? У там запахи такие раздаются, пока идешь пес. Да? Да? Все, ребятушки, Отходим. Много народа. Так, нам ну, надо сейчас узнать, где... Алкоголь Внизу бар Я знаю Снимаем Отбываем, ребята А, вот еще лестница есть Все, ребятушки, отбываем Вообще классно Жара, конечно. Здравствуйте, да. а не подскажете, тебе места для курения есть вообще? Да, вот снизу на а, там кайпинг. Ага. Ну, слава Богу. Курить я сделал. Смотрите, какой видок. Люди там, Серина то сидят. За столиком. Сейчас закажем пивка, наверное легонького, легонького пивка закажем, и будем отдыхать, так что, ребят, не переключайтесь. Ребяточки, пойду покурю? а где покурить можно? Вот, да? Я ж немножко встал тогда, да. Не, а просто, ну, значит, здесь куча, тоже ли А пивка заказать-то, например, если что-нибудь? На баре. ну, э надо в баре парк, короче. Этот бар, сходим. Прыгнем, да, да, прыгнем. А по подъему по второй этаж есть, по второй лестнице, по этой а... Да, все заняли. Много народу есть. Вообще классно, ребят. На тип лоходе музыка играла. Вообще классно, ребят. 500 рублей все, удовольствие 500 рублей. схожу так сейчас тебя сходим с вами вниз заодно я покурю и покажу всю красоту теплохода теплоход шел, но цены печать на теплоходе музыка играет. Нету. музыки нет да. Не красота нет. вообще вот люди купаются сюда Лёшка, пилактика, антиманкериарных препаратов. Да, я. <хорошо, и цифровый>. Не, было бы вообще шикарно. Конечно, конечно. И фильтры запустятся. Мне понравилось? Ну, с <Plus> 18, 18, это, короче, самый высший план будет. Отдыхаем немножко. Вот там, на, берег, на берегу мы с Лёней сказали, в следующем году палаточку разберем. Да. да? Что из Киев, вся фигня смотрите сколько мест можно быть под Москвой можно аппетитировать она нормальная Как вам понравилось? Походим. Клас. Развеяться можно, да? Отдохнуть. И прирост такая вот прям. Конкретно. Блять, ну вам нравится? Смотри, О, смотри на это Скорее всего там даже не 9,9 у него под мотором Шестерка Пятерка на. Вон вот, летит Летит за лещом Но, Да, вон сидят Тут какое место интересно Ну, вот, палаточку поставить, отдохнуть С палаткой хорошо отдохнуть Видишь, я, на самом деле, даже не знаю, что есть такие интересные места. Сколько мы живем в Талдыме, мы ни разу не видим таких места. А тепло ходит. да? А. Там снимают. Че, полетишь на следующий год? Ну, вот ты сам не полетишь. Ты, значит, много должна мне налить, чтобы я полетел. Ребят, на следующий год мы полетим на воздушном шаре. Ребят, Аркадия согласилась. Я согласилась и я так что на следующем, в следующем году едем на шаре. Попробуем. Сейчас пока наслаждаюсь такой простой... Вообще Ой, ребят, ну что, такая была поездка. Немножко отдохнули, немножко поплавали. На следующий год, 17 августа, мы, ребята, поедем на воздушном шаре. Да? Лена Аркадина согласилась. Да. Все. Я ей предложила. Да, она ей предложила. На воздушном шаре в следующем году поедем, будем снимать, как все происходит. Данная поездка происходила... Сколько на стоимость? Здесь? Да. А зайти ВКонтакте, теплоход мечтает, там все цены. Ну, 500 рублей, Да. 500 рублей пошла сюда. Там все написано. На самом борту очень дорогие цены, так что надо будет с собой, мне кажется, брать что-то. Хотя бы какую-то часть на с собой брать. А так вообще классно. Все, давайте, ребятушки, заканчиваем, наверное, ролик. Не знаю, может быть, включимся еще в конце, там, поздравим. Да ну, не поздравим, попрощаемся до... с вами. А сейчас давайте. пока мы... Всем пока-пока. Всем пока. Да, вы сейчас Ну как тебе отдых? вы как тебе отдых? да, ну Да, да, да.